Всем, вот хочу показать, как я по советам Татьяны из интернета тоже стал сажать семена без земли. В принципе, у меня вот результат пока зашли. Семена некоторые, некоторым дольше, некоторым меньше. Нужно времени, чтобы они зашли. Ну вот, здесь у меня дыни. Ой, тыквы, арбузы, дыни. Короче, в принципе, все есть. Также вот всякая мелко-травчатая фигня посмотреть хоть что это такое. Ой. Ну ладно, потом будем доставать, а то иначе их поврежу. Так. Вон гвоздиков зашла. Только-только вот. Проклевывается вскоре. Будем ждать, когда вылезет. Так, бархотки. Вот бархотки зашли. Вот она уже хорошенькая. Единственное, что нужно правильно расположить семена. Думаю, вот они все сходит. Я у меня семена пролипили вниз. Думаю, что все будет хорошо. На следующей неделе буду пересаживать землю, чтобы держать не более 10 дней. Как раз сегодня у меня шестой день. Не все, в принципе, зашли, но многие. вот как-то вот так вот. Это хочу вам сказать, что первый мой опыт по этому делу держу сантиметр, вот сантиметр держу водички, как по рекомендации, посмотрим. И спереди всего дорога. Логичка. Единственное, что хочу сказать по перекиси водорода, обязательно держите правильную концентрацию, иначе можно пожечь листья. А, на туалетной бумаге мне как-то не очень понравилось. Вот взял. Ну, она немножко сминается. Может, конечно, и зря. Но, в принципе, пока буду пробовать на полотенцах. Вот у меня бумажное полотенце есть такое. будем на нем пробовать растить вот я три полотенчика оторвал теперь водичкой наливаем водичку смачиваем это все дело мы смочили теперь нужно немножечко это чуть-чуть меньше, чем требовалось бы вот, сегодня буду сажать душистый горошек цветочки ну показывать как пример как это у меня получается вот красота крупные семена значит можно чуть чуть пониже опустить. где-то сажаю такие крупные через сантиметр горошек у нас бобовый то в принципе он собирает бактерии которые из земли забирают азот в принципе их можно в качестве подкормочки подселять к растениям ну, место осталось чуть, -чуть. сажу састру с астрами чуть-чуть сложнее у них очень мелкие семена надо повыше чуть, -чуть сажать Конечно, это лучше девчонкам заниматься, у них больше по аккуратности и по... по такой вот все раскладывать, что-нибудь такое долго-долго вот делающее. По одному семечку выкладывает, для ну не проблематично, но грубо говоря, запаривает, а женщина наша умница и красавица. И терпением не занимать И могут Этим делом Долг-долг заниматься В отличие От мужчин Хотя, конечно, есть и мужчины Терпеливые Но, по крайней мере, я к таким не отношусь Мне проще потом будет проредить, пересадить чуть-чуть, добавить, убавить Чем? такую штуку и все разложить. Ну, в принципе, можно и так, и так, кому что нравится. Так, теперь вот я посадил семена. И теперь скручиваем. Все ровненько, аккуратненько. Полотенца у меня закончились. Так что надо будет чуть-чуть прикупить заново. И вот. Пока такой у меня поддончик. Стаканчики тоже кончились. Но, в принципе, поддончик неплохой. Намного хватает. Ну, и скрываю я их пленочкой. Пока так. А пленка нужна для того, чтобы семена не высыхали. И, то есть, вот, они... Не, не слазит вот допустим вот там, если высохнет то семя не слезет с этого с растения а будет как бы высохнет и будет держать семидольные листики что нам допустим это не очень выгодно и не очень хорошо нам желательно чтобы они все вот раскрылись все нормально было чтобы кожура быстренько слетела вот первый раз попробовал в принципе понравилось посмотрю что у меня получится ну в основном попробовал арбузы дыни тыквы тыквы на тыквы хочу я сейчас на следующей неделе наверное привилочку сделать арбузов дынь ой тыков нет тынь, все правильно на тыкву, арбузы и дыни хочу привить. Посмотреть, как они покажут себя. Короче, как они себя покажут. Если, если все получится, и все будет нормально, то буду советовать и применять этот метод прививки. Попробую и так, и просто посажу. Посмотрим, что из этого получится. Вот, всем спасибо за внимание До новых встреч Кому понравилось, ставьте лайк Пробуйте В принципе, это не тяжело Единственное, что при таком рассеве Его желательно, конечно, делать там, За 10-15 дней до высадки в грунт Но некоторые рассады нужно В марте сажать в конце Или в начале апреля Чтобы она хорошо И придется очень большая площадь все это дело рассадить, но убиваться нам некуда, нужно рассаживать будет. Все, спасибо всем за внимание, до скорых встреч!